когда мы думаем о том, чего у нас нет, не было или не будет. Мы как будто отпускаем свою энергию, как в решето. И она уходит от нас далеко, глубоко. И мы становимся слабыми, бессильными и унылыми. А когда мы думаем и видим то, что у нас есть, большое, маленькое, неважно, настоящее, мы поднимаем свои вибрации счастья и способны на многое. самое важное, способны осуществлять то, что нам хочется сейчас. Ведь когда наша энергия расходуется неправильно, даже на то, что хотим, мы не можем ее направить и еще больше расстраиваемся. Поэтому посмотрите, что у вас есть сейчас и будьте счастливы с любовью, Юлия Сагайтис.